Отпуск имею право. Всем привет, дорогие друзья! У нас будет сегодня такое необычное видео. В общем, едем всей семьей на неделю в Данию. У нас отпуск, решили немножко отдохнуть. Там море, рыбалка, банька и так далее. Но ну, для того, чтобы меньше времени проводить на кухне, а больше отдыхать, решил замариновать шашлык уже дома, чтобы приехать в Данию, заселиться в наш домик отдыха, разжечь мангал и сразу же начать жарить шашлык. На этот раз у нас будет не просто шашлык, а шашлык в двух маринадах. Первый маринад это на томатах в собственном соку. Я частенько такой мариную. Шашлык получается просто бомба, советую вам попробовать. А второй маринад будет по рецепту от одного из друзей. Саня уже несколько раз мариновал именно по этому рецепту. Я сам лично пробовал на днях. Шашлык тоже получается просто огонь, можно язык проглотить. Вот и хочу замариновать два вида шашлыка из одного мяса и сравнить их потом между собой. Ну и, само собой, вам показать и рассказать, какой же шашлык получился все-таки вкуснее. Ну а вам, если не сложно, друзья, прожмите лайк уже сейчас, чтобы наверняка у нас все получилось. В общем, начинаем мариновать шашлык. Для начала нужно пожать вот так вот, пожмякать лук. Выдавить максимально из него сока. Далее примерно делаем пополам мясо. Половину на этот маринад, половина пойдет на другой маринад. Это все солим. Все по вкусу, на глаз. Потом еще на соль проверю, если... Пересолено будет, до солена будет, то добавлю немножко. Все это дело перчим хорошенечко, кто как любит. Я добавлю еще немножко сухой базилик сюда для запаха. И приправу уже готовую, мешанную для шашлыка. И это у нас, друзья, будет шашлык на томатах в собственном соку. Вот такие вот томаты. Гешельты томатом, а по-русски, наверное, тертые томаты. Выливаем сюда. Можно размельчить это все дело на блендере. Ну, томаты уже получаются без шкурки, поэтому я их разомну просто руками. Главное, чтобы это все на обои не разбрызгать. И вот так все перемешиваем это дело. Кто хочет, может добавлять больше лука. Кто-то маринует что? Один к одному. Два... У меня здесь примерно сейчас 2 килограмма мяса. И 2 килограмма лука. Я считаю, что это будет много. Мы все-таки маринуем мясо, а не лук. Все, первый шашлык убираем в холодильник. Приступаем ко второму. Второй маринад у нас будет, как Саня его называет, сухим. Маринуем немножко в другой последовательности. Как Саня сказал, так и буду делать. В общем, закладываем мясо. Также лук немножко нужно пожать, но уже сверху. Солим. Перчим. То, как любит все достаточно и красная сладкая паприка и перемешиваем это все и это еще друзья не все и в конце мы добавляем еще полстакана воды у меня здесь два килограмма Поэтому полстакана. Если у вас 4 килограмма мяса, значит полный стакан, немножко больше. Почему он называется сухим, я не знаю. Так как в нем все равно присутствует вода. Все, и второй маринад у нас тоже готов. Вот таких вот два простых маринада шашлыка. Шашлык мы будем жарить уже в Дании. Для нас это через пару десятков часов. Ну а для вас это уже... Буквально через несколько секунд. До встречи уже в Дании у мангала. Все, друзья, мы уже в Дании. Вот уже разжигаем мангал. Заселились все. Уже с Денисом сходили в баню немного, а то я после дороги уже сижу, чую, что засыпаю. Думаю, надо сходить в баню, в холодный душ, и это потом, чтобы нормально было. Потом сходили тут по окрестности, немножко прогулялись, посмотрели, на море сходили. Море вообще прям обалденно. Сегодня погода еще хорошая здесь. Обычно в Дании постоянно ветра, вот сегодня прям четко, хорошо, погода пока нам подыгрывает. Ну, завтра уже... Завтра еще нормально, вот послезавтра уже ветра начинаются. Поэтому наслаждаемся, пока более-менее погода здесь. Все, сейчас будем жарить шашлык. Кстати, мангал привез с собой, уголь тоже. А вот стартер здесь нашел. Вообще он, кстати. Так, вот смотрите. Это вот у нас маринад в томатов в собственном соку. И сухой маринад. Завакумировал в такую вот упаковочку, чтобы довести ну и хранится дольше, само собой. Короче, сейчас насаживаем мясо на шампура. Главное не перепутать. Надо все это как бы пометить эти ши шампура, чтобы потом сделать выводы, какой шашлык все-таки получился вкуснее. Не, ну запах, друзья, вот от этого шашлыка, который на томатах. Он, в принципе, и насаживался как-то легче. Вот этот, который сухой маринад, он немножко так это жестче, так сказать, заходил. Короче, вот эти вот четыре шампура на томатах в собственном соку. Я их вот так вот фольгой пометил. А вот это вот маринад сухой. В общем, будем пробовать. Какой же все таки из них лучше получится. Да, кстати, небольшая поправочка, друзья. Вот этот вот шашлык, который в сухом маринаде, я его немножко неправильно, ну, не в той последовательности замариновал. Саня сказал, надо... Мясо закладывать, потом соль, перец, паприка красная, сладкая. Пол стакана воды, это все перемешать. И потом уже одну луковицу, ну, допустим, в моем случае на 2 килограмма одной луковицы достаточно. Если на 4 килограмма, то 2 луковицы. И потом уже этот лук нужно пожать сверху его и перемешать снова. А я немножко неправильно сделал. Сначала лук пожал на мясо, потом все при Приправы добавил и уже перемешал. И в конце стакана воды и опять перемешал. Вот это вот было немножко неправильно. Но я думаю, на вкус и качество не повлияет. Жарим мы вот на такой вот деревянной тут террасе. Немножко небезопасно. Ну, грилить вроде бы можно. Будем аккуратны. Кстати, друзья, кому интересно посмотреть, как мы отдыхаем в Дании, Обязательно подписывайтесь на наш канал, я думаю, что будет все четко, будем ходить на море, будем рыбачить на море, будем на плотниках форель пробовать ловить. Думаю, что получится. Также у нас здесь сауна небольшая, есть джакузи, поэтому обязательно подписывайтесь, оставайтесь с нами, думаю, будет все четко. Друзья, здесь такой запах, я думаю, что сейчас уже соседи все сбегутся, это просто бомба. Классно, классно, друзья, отдыхать классно, отдыхайте тоже, выезжайте почаще с семьей на рыбалку, на природу, не обязательно в другую страну куда-то ехать, главное куда-то из дома вырваться, чтобы немножко отключиться от всех проблем, забот, от домашнего быта и так далее. Дети растут быстро и глазом не успеем моргнуть, как они вырастут и свои семьи заведут, потом будем жалеть, что с детьми никуда не ездили, не отдыхали. Поэтому при каждой возможности надо выезжать куда-нибудь, отдыхать, отдыхать, отдыхать, друзья. Ну а если уж не получается выехать куда-то на отдых, тогда забивайте дома в YouTube, у Санька на даче и отдыхайте вместе с нами. Все, шашлык готов. А вот эти вот, которые на другом маринате. я сейчас не буду говорить, какой маринад, чтобы у меня жена не услышала. Они даже цветом другие, поэтому не обязательно было фольгу цеплять. Но все же... Смотрите, как я тут сделал, подносик вот такой вот нашел, лаваш с лучком, сейчас еще лавашом прикрою, а, красота. Все, пошлите пробовать. А? И вот так вот это все дело мы прикрываем. И сейчас будем дегустировать, будем пробовать. И уже вам скажем, какой же шашлык получился на самом деле вкуснее. Мне уже самому не терпится. Но вот этот, который сухой маринад, если честно, вот на данный момент он выглядит сочнее. Но ну, сейчас попробуем, посмотрим. Смотри, вот этот вот кусочек, вот этот вот тебе ложу с этого шампура. Маме ложу с этого шампура. И себе. Нет, Ладно, тебе три, конечно. Тебе три, Денис. И себе с этого. Подожди, ну, ешь, ешь. И это. И теперь с вот этого вот шампура. Это уже другой маринад. Тебе два. А еще один. И подожди. Вот как раз, Андрей, как раз он еще один твой. Все, Денис, давай теперь будем пробовать мясо. А ты запомнил хоть какие-то меда? Вот этот вот он прям, ну... Денис, ты какой сейчас съел? Вот этот, да? Какой... Второй. который второй ложил? Да. Второй ложил. Как тебе он? Вкусно. Вкусно. Мне тоже я начал с того, который второй положил. Я потом озвучу какой это был. Тоже он вкусен. Ну что, скажите, распробовали? Денис, какой тебе больше понравился? Да не запутался. Давай, мамуль, с тебя. Первый, который положил. Первый, который положил. Мне, в принципе, и первый, и второй как-то одинаковы. Каждый по-своему вкусен. Но мне почему-то показался второй, это который сухой маринад, показался он мне почему-то сочнее, а, да чем -то на томатах. Вот Нет, стороны. вот он. Да? Мне вот ну, жене понравился в любом случае томатном соке. На томатов, собственно, соку мне оба, ну, показался сочней Второй маринад, это который сухой маринад. Ну, это тоже, который в, в соку, в томатном, тоже очень вкусный и сочный. Денис, тебе? Второй, потому что первый он был остывший. Остывший. Денису понравился второй, второй это... Он после просто тепленький был, а не такой, что... Ну, в общем, Деннису понравился тоже второй. Мне понравился второй. Первый он не хуже, но, но где-то он вкуснее, да, у него аромат, больше аромата. Но просто если исходить из того, что второй маринад, который сухой маринад, как его готовить, это вообще простая простотень. Соль, перец, паприка, вода и все. Маринад готовый. И получается ничем не хуже, очень вкусный мне понравился этот маринад. В любом случае, я буду его использовать. Возможно, на нем я остановлюсь теперь. Ну, чтобы было как бы разнообразие, буду оба мариновать. Ну, все тогда. Давайте за наш отпуск в Дании. За ваше здоровье. Будьте здоровы. Всем мирного неба над головой. Всем пока и до новых встреч. Обязательно подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами. Будет еще много интересного видео. Наш сегодня только первый день здесь. Потом будет полный обзор домика, будем, как я уже говорил, на море ходить и так далее. В общем, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.